Моей маме взять нет, не нужен С чоколадиком Маникюр супер, спасибо Как зовут? Любовь же сказала Спасибо, Сайн. У всех молодованок скрины делаешь. <Слых> <Слых> Это да. Вообще, там вообще на улице уже светло, я могу выйти в магазин. Нет, я не Кристина. Да, Сантья, смотрю. Что-то продавец пропал. Ладно, я спросила, что я хочу поесть и вышел. Поела, спасибо Мой Игорь Ты смеешься Да, твои маникюр от. Глаза да. И потому что он спросил такой, что будешь, что не будешь. Я говорю, принеси деньги там. Да? Я деньги никогда с девушек не беру. Поела, короче. А, он говорит, я смотрю, ты на меня не подписана. Подписалась, а он взял и вышел с эфиром. Да, да, кстати, как армянина полчаса спрашивал, откуда, где живешь и пропал. Сань, а ты чё, модератор мой, что ли? Во сколько? Чё во сколько? Любовь, почему не отвечаешь, в смысле? Москве. Игорь, ты завтра работаешь? Полина завтра пойдет гулять. Люба, ты решила утро дождаться? Да. Не, ну, мне кажется, я сейчас скоро выключусь. что мне уже хочется спать. Сань, не мешаю тебе тут. А что ты не спишь? А сколько тебе на работу? О, вот продавец меня этот обманул. Оба красивых, спасибо. Спасибо, Саня. Спасибо, что может любого ответишь? Может, на что? мне ничего не приходит. Привет с Москвы. Привет. Спать. Сами иди. Видно, что сонная. Видно, что сон еще и голодная. И сегодня ела торт, пиццу, картошку. где мороженый, Короче... Возьму тебя к себе на работу. А я говорила, что работу ищу. Маме нет, не нужен взять. Спасибо. Пельмени? Нет, не хочу пельменей. Я нету. Не привязана. Ни к чему не привязана, Игорь. Из какого города? Из Москвы. Игорь, я спросила, а ты что не спишь? Во сколько я тебе на работу? Почему игноришь? Прис... Да я не игнорирую, мне не приходит просто. Смотри косметику. мне не пришло это сейчас пролистала нет ничего а к 12 ну нормально Я, наверное к 12 картошку буду есть на работу мне не надо Люблю на Стамбул чертенье. Да чё? Не спится, не знаю, Полина храпит уже. Давай на рыбалку, ага. я столько не писал, не писал, сколько я пишу, как не видишь, так, ну серьезно, не приходит, не вижу. Есть гранд паспорт, да. Я же как-то в Москву приехал. У меня еще есть молдавский. Пушкин. Назови, пожалуйста, имя свое. Любовь меня зовут. Откуда? Из Москвы. А я паза от стала Молдай, да, я с Молдарией. Сколько времени вообще? Настя. О, какие люди. Привет, привет. Четыре. Как тебе понравилось? Здравия. Привет, привет. Спасибо. На финансиста училась, но у меня среднее образование. Потом я приехала в Москву на свадьбу к брату и осталась. Любовь или деньги? Любовь и деньги. Что было полтора года назад? там? Что было? Опять не видишь, да? не вижу. Ну кто там спит? Не Настя, Полина я говорила. Любаха. Любая не Любаха. да, не уважаю будешь и дальше жить москвинами не знаю все. какие все заботливые Три года в Москве Отпусти. Сань, что ты не спишь, серьезно? И тебе завтра никуда не надо Какие красивые глаза, спасибо Зачем тебе такая ну захотела? Я надеюсь, ты хоть не такой, очень жаль, что ты в эфире, Сань, походу уже не можешь засыпать без меня, доброе утро, а, да, суббота, я в жены хочу такую красивую, ищи, не такой. Все синие, походу. А ты, кстати, пил сегодня, Сань? Что за игнор? Я тебя спросила, ты откуда? Какой игнор? Ты... Наткнулся, я пятый. Ты пятый год в Москве или что? Я не поняла просто. Не хочешь присоединиться к чему в Люберцах бываю чаще всего М -м. Беззонница, да? Извини за это, дорогая За что? На меня не все приходят Я не понимаю, о чем вы Ты до сих пор не спишь, да? Но ты сказала, вас тут четверо Я сплю, потому что у меня дара. До сих пор отмечаешь? будет, все правильно, что правильно, И... Игорь, все, я запуталась, походу, я уже сплю, я нифига не, не не могу понять, кто о чем, ты вообще ни о чем, извини, очень жаль, что тебе не понравилось, ни о чем, поняла, Люб, ты ни о чем, ну ты мне понравился, Александр. У тебя футболка норм. А что тебе не понравилось? Смерчем локукари. Я записываю эфир. Вот не надо. Четверо. С днем рождения. Да, с днем рождения. меня? Ну конечно. мержим на клукаре. Мержим, Сань, мерчем. Нет, две. На руке и на ключице. И все. Буна, чефа. Буна. Не миг. Требусстор мак. Брюссаманынг. Доброе утро, Москва. Красивые глазки, спасибо. Это чего сказала? Саня говорит, нужно идти спать. Я говорю, идем, идем. Клево, спасибо. Ну, ну глумезг. Саня, если тебе ты поймешь или нет? Милое и прекрасное, но... Вот именно что, но, дядя. Ты в Москве? Да. Привет. Рост, вес? шестьдесят 68. А веса много. Сань.